Расскажу вам про пару тонкостей, которые отличают питерский паровозик от обычной четверки. Во-первых, веники двигаются всегда параллельно полку. Во-вторых, вот этот веник, что и здесь и здесь, он никогда не выходит за линию нашего предплечья. Мы вот так не делаем. Вот так. Правильно, да? То есть вы понимаете, здесь запускаются движения от плеча Локоть пошел вверх и вся конструкция пошла вверх Если вы будете делать это вот так То вы это будете делать конструкцией не из трех частей А из двух частей Эта конструкция ограниченных движений По сравнению с конструкцией из трех частей Которая еще может сделать волну Но это уже барабанные палочки Итак, первое правило Веник движется всегда параллельно Полку. Если мы будем поднимать веник выше нашей линии да, Вот предплечье здесь линия и здесь линия Веник ни сюда, ни сюда не уходит Если мы начинаем его поднимать Инерция веника, естественно, тянет его туда да, Нам нужно его вернуть Плюс время уходит на это И амплитуда получается гораздо больше Вот про амплитуду смотрите Мы, например, начинаем паровозик Вот с такой ширины да, Что получается? И начинаем амплитуду уменьшать. То есть есть прямая зависимость амплитуды и скорости <gülüyor>, воздействия. Да? То есть, mm -hmm. Вот так вот так, с такой амплитудой мы никогда не попарим. То есть хотите что-нибудь удивить человеком, сделать что-то побыстрее, повеселее. Ну и там еще есть одна хитрость, как бы, что касается инерции веник. Но это я в следующий раз расскажу. <смех> <смех> Всем привет.